На дорогие мои, здесь я читаю карты для своей жизни, для самой себя и каждый день. Ну ладно, через день. Давайте приступим. Значит, я выложила на вчера, на вчера, то есть не вчера, на и день, и как он пройдет, а именно сейчас. И что у меня было вчера? Значит вышла у меня такая пятерка мечей, вышла у меня такая змея, поругалась, да, я поругалась, я вот, когда у людей смотрю, когда кто-то мне загадывает, спрашивает, а как он там поживает, да, там пятерка мечей, я так, ругались, да? Здравствуйте. Я уже знаю, что это ругань, я уже в курсе, что это какие-то предрекания, какие-то наезды, какие-то не очень приятные ситуации. То есть здесь никакой там, в принципе, о неопасности там змея не была, но просто на меня наезжали, мне говорили, какая нехорошая, какая вообще женщина ужасная, вот. Ну какие-то такие наезды вот, со стороны родных, поэтому, хотя я все говорила нормально, может, просто немного жестко, не исключаю, но все я говорила нормально, все по теме, когда Марина говорит, значит, по теме, ну, короче, какие-то вот такие нервотрепки именно в плане вывода из себя у меня было, да, происходило, но это не было целый день, это было лишь там начало дня и в принципе вот какой-то такой момент потом уже под конец более-менее было благоприятно поэтому вот нигде ничего не опаздывала каких-то супер-пупер э разборок не было было просто неприятно то есть здесь и пятерка в принципе со змею просто неприятные нападки со стороны других людей потому что у кого-то типа как у меня язык длинный хорошо Хорошо. Далее, значит, у меня как по совету, чтобы я вот сделала и как бы совет, да? Здесь я бы сказала больше совладать с самой собой мне помогла какая-то мудрость, у меня всегда змея, если и в таком контексте опять змея, да, здесь две змеи, и у меня всегда змея ассоциируется с контекстом мудрости, познания мира, что то должна понять для себя, вот какой-то вот, это как вот, знаешь, это вот, змея, это как, как инфа в Яндекс Дзене, которая тебе, ну, в принципе, нужна. Переосознать, не переосознать, переесть, не переесть, это уже твои вещи. А здесь, правда, для меня вот больше двойка пентаклей, вот здесь я бы сказала немножечко осознать, э, что происходит в жизни, как двигаться, что делать дальше. То есть здесь больше вот некоторый такой для меня момент, причем у нас мужчина в качестве сигнификатора и совета, то есть логически у нас мыслить, как мужчина, да? Либо какие-то мужские черты проявлять в решениях своих вопросов. Соглашусь, я, в принципе, так и сделала. Немного подрастроившись на все этот момент, у меня вот, вот я, я поняла, что у меня вторая стадия выгорания. Как я, как я посмотрела видосы, вторая стадия выгорания. Значит, это когда немножко уже такая вот одечалость и немного все бесит, да, что чем-то занимаешься. Бывают такие моменты, не только, я думаю, у меня, и не все тарологи такие постоянно на позитиве, постоянно там, Ху -ху, давай карты выкладывать. То есть у всех бывают какие-то спады настроения. Но я вчера была немножко на минусе, соглашусь, прям в большом. Не во всем, но все-таки срывалась. иногда я даже. Вот, я понимаю, что я э, там, Макс пришел, я немного сорвалась на нем, и я понимаю, я тут же. Прости, прости, все будет хорошо, все будет хорошо, потерпи. Вот это все, вот это женская, она скоро пройдет. То есть взять себя в руки, взять свою мудрость в руки и руководствоваться идеей. Далее, значит, какая неожиданность? Тройка чаш. По тройке чаш для меня проигрывалась как большая восприимчивость своих желаний, своих намерений и одновременно нужды, что, допустим, надо сделать сегодня, что я хочу, что я могу. И вот это прям, вот тройка чаш для меня стала немного неожиданностью. Почему? Потому что по кольцу еще я... Для себя поставила определенную цель чтобы просыпаться 6-10 для того чтобы вот приобрести определенный навык в своей жизни мне необходимо больше времени поэтому ложиться раньше спать и Ой, раньше спать и рано просыпаться И я как раз-таки для себя это решила На самом деле И вот именно определенное кольцо Это определенная договоренность Которую ты, допустим, поставила для себя Что ты будешь каждый день Постоянно сразу в раз Просыпаться на каждый день И что у тебя жизнь немного изменится Потому что это необходимо Для достижения а, твоих навыков Чтобы ты выдержался вот для с утра на учебу на свой навык вот это я вчера вот такую поставила себе определенную цель постоянно просыпаться вот и постоянно заниматься и расписала сколько времени мне надо вот какие-то такие моменты если понравилось видео ставь лайк пиши комментарий я с удовольствием прочту и ставь обязательно колокольчик. Всем хорошего дня, поменьше вам этих пятерок мечей, этих змеюк, этих непонятных вещей. Хотя непонятные вещи ведут к очень интересным дальше вещам. Поэтому я желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.